Добрый день, дорогие друзья, новый день, приехали на Ристань подготавливать каркас на катамаран Кромадина какая Погода у нас сегодня спасмана обещали на полный день будет дождь рядом у нас бетонный завод эмблема у нас. Красивая, да? Опачки. Вот он и есть. Это моран. Каркас. На данный момент также притоплены отметки, но одно но уровень уровень вот этих пакетов не подходит под уровень каркаса. После обеда будем убирать нижние три пакета, наверное, скорее всего три может быть даже и больше. Так как, э, так как обещали на днях, что отдохранилище будет сбрасывать воду. Вот. Боимся, что как бы у нас не, не получилось просак. Не знаю, как быть сейчас пока. То будем убирать все равно по-любому то есть получается верхние три остаются раз два три и нижние три убираем и примерно как раз будет под уровень открывок этих вот как раз вот, они вот было. после этого После этого, после этого получается, я думаю, что так и было, что каркас э, будут надвигать и на паржу опускать катамаран. Такие дела. Погода у нас наладилась. А то вчера был дождь. Целый день, сегодня уже то лучше. А тут еще осталась одна, полторы-одна, это делать. Красиво. Добрый день друзья идет надвижка каркаса. Пакеты на катамаране мы убрали в уровень открылок. Вот. они сейчас уже они уже пакеты все есть. Вот отлично.